Саламу алейкум, брат. Ты в своей, свой телеграмм добавлял картинку. в устаз, крестик. Я, Аллах, галочка. Что это значит? Объясни, пожалуйста, вкратце. У алейкум асаламу, Это означает, что нельзя взывать никому, кроме Всевышнего Аллаха. Когда в тех вопросах, в которых тебе может помочь только Всевышний Аллах. То есть, к этому не относится просьба какого-нибудь бли, ближнего человека, да, чтобы он тебе там подал что-то или помог тебе поднять что-то тяжелое и так далее. Здесь нужно понимать, это как, вот это вот по-детски какая-то тупая кадыровская логика, когда он, когда он говорит, что типа «Вы обращаетесь к врачу?» Разумеется, да, мы обращаемся к врачу, значит, вы тоже совершаете, он говорит, «Ну, да, «Боже, обращайтесь к Всевышнему». Это, ну, Просто от него это неудивительно слышать, да, он, понятно у него по, по его возможностям, его интеллекта, это в принципе нормальный такой его уровень, такие аналогии приводить. Мне, например, когда меня похитил Ислам Кадыров, он мне приводил такую аналогию, когда у нас была тема по поводу тоже взывания, когда я сказал, что я не вызываю никому, кроме Всевышнего Аллаха, он мне сказал, вот смотри, чтобы ко мне попасть, он говорит, ты знаешь, сколько тебе нужно постов преодолеть? И начал перечислять эти посты. Вот, мол, там у въезда правительственный комплекс один пост, потом там что-то вот в администрацию президента, или, или главы там чего-то второй пост, потом там еще пост, потом вот у меня у ворот, там четвертый пост. Ты должен четыре поста, говорит, преодолеть. А если у тебя есть человек, который ко мне приближен, говорит, который меня знает, то ты, говорит, минуя все эти посты, он тебя ко мне приведет. Понимаете, вот этот вот идиот, он... Он, он сравнивает себя и свое положение, он сравнивает это с господом миров, да, который говорит, что я ближе к верующим, чем их еременная вена. Настолько вот эта тупая их логика, от них она неудивительна. Когда это говорит Кадыров, будь то Рамзан, будь то Ислам или любой из них, это, это ожидаемо. Это как раз соответствует уровню их интеллекта. Но когда... Люди их слушают, и, и, и, и вот эту, эту аналогию слышат и начинают реально на этом глючить, говоря, типа, да, действительно, они, типа, привели привели контраргумент. Вот это удивляет. Неужели вы не размышляете, что вопрос взывания здесь имеется в виду тот момент, когда ты, то, что может для тебя сделать только что-то высшая, понимаете, это, это тот вопрос, который не может, это не, не, не вопрос стакана, который тебе должны подать, там, принести из кухни, это не этот вопрос. Вопрос взывания, это вопрос, когда ты, будучи униженным, понимая свою беспомощность в этом вопросе, абсолютную, ты обращаешься к высшей силе, чтобы эта высшая сила помогла тебе в этом вопросе, наделила а, тебя пропитание, какую-то беду, которая тебя постигла или может постичь, чтобы эта беда была остановлена. Да? Подобные вопросы, как в силах решения, решить в силах, которые только высшая сила, о таких вопросах идет речь, а не обращении к врачу или к своему другу и так далее. Это, это тема, которую нужно изучать. Это наша религия, ее нужно изучать. Нужно понимать, что, что вот такие элементарные вещи, на которых, на которых ты, если ты на таких вопросах глючишь, если тебе человек с IQ, на, со знаком минус, приводит тебе такую аналогию, и ты на этом глючишь, это значит, у тебя нет вообще никаких элементарных знаний, у тебя нет азов. Тебе надо начинать с, с двух свидетельств, надо... Понимаете, условия этих свидетельств, 8 условий, столпы ислама, столпы имана. Надо вот этот момент как бы начинать, чтобы понимать, что, ну, чтобы знать, как на это реагировать, как на это отвечать.